Всем привет вы на канале vng build house в прошлый раз мы делали гидроизоляцию пола в душевой а сегодня мы проложим теплый пол до конца проклеим демпферную ленту по всему периметру выровняем сетку по уровню на полу а также проложим маяки в ванной комнате и проложим маяки в душевой где слив смотрите будет интересно Вот же, да, мы делаем маяки, выравниваем. должен быть вообще ровный и подукцию под уклоном сюда а -а, вот уровень здесь. должен быть под уклоном стоит ровно там делаем ровно. Чуть, чуть, чуть. Здесь, как нам просится, мы ее пускаем сюда. Здесь гвоздики. Все, здесь вот эти два маяка здесь ровно. Они угу. выровнены по уровню. И там, соответственно, мы сейчас посередине тоже еще Получимся нарезом, чтобы здесь было по высоте, вот так, чтобы он опирался. Майка мы сделали. Третий. Вот покажу. Майки я здесь покажу. Вот они ровненько по уровню. Да, трапа. у нас один маячок сейчас будет Мы посмотрим это вот этот не готовый это все трапу возле трапа прикрутим поставим чтобы он ровненько был уровню трапа Затрепи. Сразу. <смех> Джессика. Вот не берем тебя, да, к себе. Все просим. Привыкла с нами везде. Ну давай, я тебя тоже сниму. Ну давай. Ну что? Что такое? Вот, нельзя, нельзя. А, нельзя. Так. Вот так. вот. ты чё? Вот просится к нам работать, помогать а тебе. Не Что, не вкрутился? Да, а, ага. Вот такой вот Вот такой попался, да? Ну, ясно. Значит, берем другой саморез. Да, Джесс. Делаем. Еще надо чуть, -чуть. то так то есть у нас здесь тоже посередине должно быть ровно да скос идет только там внизу а, да он вот так вот должен только уходить вот, вот скос вот здесь да да вот сюда да. вот уходить вот уходит. а сейчас а, а должно быть а здесь все ровно ага, у нас почему-то идет уклон. ровно чуть-чуть угу. не вот это чуть-чуть подниму заротки не хватает надо не смариться это за не хватает ты свет рукой отключи ты его включаешь это я уже тока надаю я люблю, да, куда-нибудь, там, да. настройки важна, важна безопасность. И вот от этих маяков уже, от этого уровня будет весь остальной пол ровненько идти по, по всей ванной комнате. Вот. Отсюда будем весь уровень пола откуда покажи еще раз чтобы вот, вот отсюда это уровень как раз всего остального пола угу. вот эти, ну, душевой сюда, да. Ну, да, ванной да, комнате по всей ванной комнате угу. потому что э, начинать нам нужно было со слива чтобы понять куда выводить уровень пола угу. то есть обязательно мы начинаем да, вот эти вот маяки устанавливать со слива да, чтобы понять, куда выводить уровень пола, чтобы э, у нас здесь а вот какой обязательно у нас вода стекала туда. Угу. А какой здесь вот перепад здесь? Здесь ну, перепад. Перепад, да. Два сантиметра. Да. На метр здесь метр двадцать. Угу. На метр двадцать здесь два сантиметра перепад. Понятно. Ну, посмотрим, да. То есть как у нас что дальше получится. Отлично. Выравниваем сетку по саморезам, чтобы не лежала на полу, чтобы была в толще наливного пола. И проложили теплый пол вот что у нас получилось даджис вот так вот делаем порог для заливки пола Так, мы подготовили все для заливки пола бетоном. В следующем видео мы покажем. Установили маяки, продолжили вот здесь, вот на полу, в душевой и ванной комнате. И нужно будет прогнать воздухом. Подать давление в теплый пол э, до трех атмосфер воздуха, У -у -у. чтобы заливать полы. На сегодня все. Все, что запланировали, мы выполнили. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Ничего нет невозможного. Двигайся, чтобы сохранять равновесие.